Здесь не окончен давний спор предательства и героизма. Здесь подвиг жертвенности жизнью в словах и цифрах до сих пор. Здесь воли не дают чужому, до пули боль уплотнена. Здесь тишина подобна грому, здесь не закончилась война, и между жизнью и бессмертием здесь никаких препятствий нет. Тот свет в осколочных отверстиях и пулевых оставил след. Здесь так же ярость благородна, как много-много лет назад. Не забывает боль утрат душа рожденная свободный